Такие у нас рыбачат активно. Опа, опять тот же выхватил, по-моему, который только что уходил с рыбой. Так, там еще попёрло. Рыбка потихонечку штучным толкается, он кушает. Тихо, тихо, подожди. Ну, вот у нас вот. левый фланг нам прикрывают два молодых медведя. Там суета из-за одной рябины. На задних лапах уже бегают. Загоняй, загоняй, ребята, давай. Хаба есть. Не, нету. Промазал. Где, где, куда? Вот она, вот она. Опа, загнал бригадиру, молодец, бригадир взял, пошел есть. Все как у людей, бригада рыбачит, имеет старший. Вот так вот, какая тут рыба пройдет, полк медведей на устьях.